Привет, аудитория! В пятницу будет проходить турнир билатор Хочу рассмотреть бой за титул чемпиона билатор в среднем весе. Это бой основного карда Гегард Мусаси против Остина Вандерфорда. Гегард Мусаси – легендарный титулованный боец. Помню его еще со времен Прайда. Огромный опыт у него за плечами. Побеждал он в свое время такого тяжеловеса, как Марк Хант выступал в показательном тренировочном бою с Федором Емельяненко. Ну, то есть вы должны понимать, насколько это было давно и как давно он выступает. После прайда выступал в других известных на то время организациях, Strike Force, M1, ну, еще какие-то, я уже не помню. Затем подписал контракт с UFC, и UFC показал, он показывал отличное выступление на топовом уровне. Но ну, по какой-то причине, возможно, из-за низкой медийности. Организация катала вату и не давала ему титульный бой. Ну и что, не дождавшись возможности подраться в титульном бою, Мусаси вот ушел в билатер и где до сих пор он, в принципе, является чемпионом в среднем весе. Но этот боец отличается своей универсальностью, у него хорошая стойка. Борьба на неплохом уровне. Хорошее кардио. При этом всем это довольно-таки думающий боец. Ну, конечно, Мусаси уже 36 лет. У него за спиной почти 50 профессиональных, 50 профессиональных поединков. Все завоенные титулы уже позади. Возраст начинает сказываться на его выступлениях. Есть там такое. Проседает боевые кондиции. Да, уже нет, в принципе, того голода к боям. Как-то так. Остин Вандерфорд. Младший своего оппонента на 5 лет. У него довольно-таки неплохая борьба, неплохой контроль в партии. есть какая-то стойка. Ну, что еще, в принципе, можно про него сказать? Ну, наверное, что Остин не обделен физической силой и присутствует довольно-таки неплохая выносливость. Ну, в отличие от Мусаси, конечно, своей позиции похвастаться он не может. Ой, что по поводу боя? Ну, у Мусаси есть борьба неплохого уровня, но все-таки серьезным борцам, физически сильным борцам, хочу подметить, скажем так, хватало навыков переводить Гегарда и удерживать его в партере. Это мы видели в бою с Крисом Вайдманом, с Роналдо Соузой, с Рафаэлем Лаватор, Джоном Солтером. Но тем не менее, только с Лавато Герогарду не удалось найти рычаг для победного окончания боя. Ну, Соузы там было 50 на 50, но Соузу в те годы мало кто мог остановить, в принципе. Поэтому я думаю, что все-таки, ну, Вестер Водерфорд может доставить Мусаси проблем в борьбе и партере. Но тут вопрос, хватит ли его на все пять раундов, сможет ли он переводить и контролировать контролировать Гегерда весь бой в партере, потому что в стойке, ну, в принципе, я не вижу победу Вандерфорда, потому что стойка у Геггерда получше. Я думаю, что тут мы увидим полный бой или развязку в поздних раундах. Можно рассмотреть кф 1.7 на тут больше 3.5 или полный бой за 2.1. Ну, мне тут больше особо нечего добавить. Вы же оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, до следующего видео, все, пока.